Мы едем на праздник цветения моральника. Это мы в сторону бирюзовой Катуни едем. Вот здесь вот можно даже увидеть реку. Это Катунь. сегодня не очень. Пасмурно. С утра даже снег шел. Немножечко сыра, конечно. На Алтае в эти дни многочисленные туристы штурмуют горные склоны ради невероятно красивого зрелища. Там расцвел моральник, который считается одним из главных символов края. Откуда открывается самый захватывающий вид, расскажет Алиса Паршакова. Горы Алтая полыхают фиолетовым цветом. Ежегодно на цветение моральника приезжают тысячи туристов со всей страны. Моральник называют алтайской сакурой. Цветет только две недели в году, да и то в горах. Срывать нельзя краснокнижник. Штраф 5000 рублей. Здесь очень красиво, волшебно. Ничего подобного нигде в мире, ни в Японии, ни в Европе, ни в Америке нету. Это здорово, фотографируют все, эмоции, конечно, зашкаливает. Красота неописуемая. Наверху горы самые пышные кусты моральника. Да, эта красота того стоила. Дух захватывает. Да, красота, конечно, неповторимая. Тут сейчас все снимаются, фотографируются, видео снимают. Видите, какая красота. Это цветущий моральник. И цветет моральник всего лишь две недели в году. Это местное название моральник. видите вот такой вид с горы и растет он конечно на скалах поэтому приходится тут по скалам но такая красота приходится по скалам лазить Вот мы сейчас подходим к самому празднику, к месту проведения этого праздника. Это место Бирюзовая Катунь. Погодка не очень хорошая, конечно. Сыро, прохладно. С утра дождик был. Там уже проводится концерт, видимо, потому что слышны голоса, песни. Широка. В нем ежегодно принимают участие более 700 исполнителей из Москвы, Новосибирска, Иркутска, Красноярского края, Алтайского края, Республики Алтай и других регионов России, ближнего зарубежья. Тут проводятся состязания различные. Вот кидают веники. Далеко не уходи. Дядя Андрей уже свалился в воздухе. есть быть побольше? Служим меня. Конечно С цветочками на рогах маленькие, маленькие пони Ой, какая прелесть Какие моллюски вообще Give them А это чистый.